Двери, двери Пропушили шорт, они уже флешки закинули Да ебать, у меня сейчас, да-да-да, слышишь? Чувак, у меня вот так вот через всю эту стену была залупа от тазера Один сэндвич между, второго не видел Пикник он Хорош между. До сих пор есть. Хорош. Ой, бля. Ой, бля. Лучший. Сильно, сильно. Но моли хуйня был. они сами вышли на меня, я ничего не делал Дай, дай, дай, нос дай, у него лоу Нос дай, блядь, прошу, нос <свист> <свист> Ментальное удовольствие <свист> Ты после того, как я тебе сказал, чтоб ты сказал, ты, сказал, чтоб я сказал. ты не с Украины, сука А, понял? я зажать не могу. У меня по одному патрону стреляет. какой? я. за мышка? Да По-моему, кто-то подрубил. Я говорю, блядь, у меня не стреляет за Всем привет, с вами демон и андроид. Ром, Ром, Ром, не стреляй. не Ром, Ром, Ром, Ром, хп? Ром, Ром, Ром, Ром, не Ром, Ром, Ром, Ром, Ром, Андрюха, Ром, Ром, Ром, Ром, Ром, Ром, Ром, а как? Меня за суициды кикнут А что, получилось или чё? Да Получилось, Вась. На, Идеально Идеально а, третий уже. Четвертый, да есть! Ну скопами! <соскоп> <соскоп> Люди, пожалуйста! Не руинь! Понял. <соскоп> <НЕ> <соскоп> а! Ой! не Ой. Может, не надо здесь голову голову да, да. Да, Ты сделал. Я это так руинит вообще жесть. На выдохнул. А, Не понял. А, как успел? А, так ты скажи! Не понял, что? Да. Что? Мама моя умирает таким звуком. Ладно. Угу. Ну, бегут от ебалона, найс, ну, nice, чего? Я так понимаю айс, сейчас... и тебя закрыли. Я думал, это я! Боже Флэш мой. Флэш на хэммон? Боже мой. Насколько тебя забанили, жесть? А тебе не забанили? Да. Я... В моменте. Я думал, тебя забанили, но... Ой, ты убил! Давай посмотри на меня. Ну, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Я падаю, ты с Вс ⁇ ты знаешь. Короче, у нас был спор на катку. Кто первый скажет матное слово, то скидывает по сотки каждому. Я случайно выписал биндом в чат, и у нас возник вопрос: виноват я или нет? Дайте мне ответ, я мне без разницы. О, на какой я, я, а, нет. Все сказали: нет, я не виноват, и тут этот ебан, и произносит вот это. Полтора года назад. Бля, <свист> бля я что-то плохо чувствую, нахуй меня. Три сотки будет. Я не проиграл, ты проиграл, только Что ты проиграл? Только что сказал слово, что. Так вы можете, ну типа вы не определенные куски уродов, вы можете решить. Хорошо. все сейчас просмотрит смог. Он просмотрит смог. А чего играть? Ты нашел тоже тиммейта попасть. Можно какой-то без моих подсказок наш? ой ой блять, Вась! Ваааа! вы Всем привет, меня зовут на максимум. Да-да-да. И сегодня мы будем да. играть с крутилкой в Мираже. Сегодня я играю с автонубом. В яме никого нет, поэтому мой тиммейт говорит, что это Б, и мы идем на Б. Разбиваем ладер мотоцкопом, не попадаем и в Все хочет, ради бога. Видим Типа, не попадаем, к сожалению. Ничего страшного, в следующий раз попадем. Выходим Почему из окна, выкрой? начинаем стрелять в машину. Вот так вот начинаем простреливать, видим Типа. Надеемся на то, что его убьем. В итоге убиваем Типа и радуемся жизни. No. Давай его, по-английски остров. Давай. По Ник. Да. Yeah. You is Peter. And I fuck you, Рома, Рома, встань сюда, пожалуйста. No, no, no, no. Stay, stay, stay, stay. Я его загашу. Uh... <laughs> Такой гандон! <свят> Такой чмо, я его маму унасил! No. No, no, no! Ч ну. ⁇ чел, сейчас я понимаю, почему я его запрыгнул. Ой. Давай ты мид, мид, давай. пуши, я пушу, мид. Во. Слышишь, за то, что они сейчас пропушили, они не знают, что я здесь, я уже поставлю. Парни, сорян, на этот... Я домой ухожу, можешь мне это А мы будем гулять, Ой, гулять. И на море уезжать через 10 минут. А, ну давай, доиграем, катушку и шклытишь, ах, ну пожалуйста. Ладно, Давай удачи. Спасибо, давай удачи. Kick me, monkey, Давай выиграем. Там один тип скалы. А, тип мы сейчас средне заберем. Yeee. Можно я тебе одну для профилактики в голову дам? А я могу? Ты девять. Не пизда. Да нет. Че на голове? Боже, гений игры. The the Чел, на ну этот флик это было что-то. Я просто тебе сказал, что у тебя получится. И ты перестал нервничать. Все, полетело сразу же. Ой, стоп. Еще раз сделай так. Достань. Чекай. Домой. Домой. Самый Давай, Желтый, Ай! Домой. Я его забанят, клянусь, я последний раз и все. О! пошли устраивание кстати реально осуждаю вообще шутки ну да это жесткое хм на вот это жесткое надо реально стрелку в школе блять ну давай ну давай давай нападай а я вот так вот умею бам бам бам Ой, меня же забанят, если я буду стрелять, точно не хотел бы тебя выстрелить Чего? плюс М А Багги хоп, да, да, это да, да, действительно да, да, очень крутая да, да, штука, я, которая есть в да, С помощью нее можно делать невероятно крутые мубы, делать просто восхитительные фраги Ой, какое-то очень приятное чувство Ты где-то говорили слова Соги, разрум А, разрум На дэмпу, чел, говорит КРАП КРАП ОГОНИЯ, ЭТО ЕЛУХОВЬ нет, Можно нет, убить, это типа... паранойи! Убей меня! Убей! Ты меня сейчас урил, клип, ты понимаешь? Я, Я с Украины, мне похуй, на маму. Хорошо, выпай есть. будет. Сити. Это он Серьезно. Говно. Лучше. Эмоции. Блядь, Чел Сандер выходит с пачкой, но это что за пиздец? Я его вообще там не ожидал. Он под Бенни, не суть. Ну что, под Бенни слышно. Они там, скорее всего, блять. Да-да-да-да-да-да-да. Они там. да да Не пиздай. Я... я ушел, пришел. я ушел. Дал фэшку вверх! Джангл ушел. Шоу. Не дайте ему выжить, блять. Он стоит, блять. Мидл, просто мидл, блядь. Надо, Все, найс. Набрать наш. Один спина, да. Найс! Ебать, я готов был проебывать. Бля, проебали, жалко. Двое красных. Дефай, дефайт, он дефает! Че еблан? Какой нахуй дефает? Пиздец, тиммейт, блять. Два типа, блять, стоял слева. Да! Качу смог вышел, ебать, меня не хелпует, нахуй. То есть Вася сейчас обосрался, могу просто с вами. Окей. Еще, еще по Куда он здесь? Да боже, БЛО. Чего? Я ненавижу эту игру, блять. Ну ладно, тебя, смотри, у тебя 299 фпс, стабильно. Так, блядь, оставь э -э, поставь сейчас фпс макс 0, у тебя больше 100. Ухахаха, чё? Ты а где макс? Хехехехе, <laughs> действительно, блядь. Ебать, игра говна. Я, типа в голову сдигла, да ел живет! Сколько в голову сдигла у нас нынче игра дает? Ну-ка, 23! Игра виновата в том, что он не может попасть. Я в голову попал, Максим, блять. Да, 23, блять, на себя тарелку, она на нас она хуярил. А да что ли? Максима, знаешь, что Она на нас слащи становится? И мороженое. Э, расскажи. Мама то. У меня. Не ну у меня все, ребят. И вообще Ой, на меня твоя. похуй. Я буду дефать, я буду дефать, он свой, он свой. Я дефать буду. Обойди его просто, ты за Не, типа серьезно не понимают. Кейс мок, это. Я смотрю, вам. Ой. Жухи, блядь. Ебать. Ой ебать. Ой! Я в ногу попал! Ты видел дефолт, ты видел дефолт, Рома, ты видел дефолт? Не, мы Ай, блядь. блядь. Куда? Опа. Не пошел. А, я понял, 64-ый крейт, понятно. Если ты его не видел до этого? Нет. Чел. Я начал на шар стрелять, блядь. В итоге я ухожу за стену, меня чел убивает. Я понимаю, что скорее всего широта У была. У меня Мони, блядь, 24 герца. 60! Чё, ну он у тебя час стоял перед экраном, блять Пиксель, блять Какой нахуй пиксель? Спасибо с джангла А, там двое-двое-двое-двое-двое-двое И с отцов ещё, ебать ты это видела? Откуда у тебя деньги на скалу, блять? Я в банк сегодня ходил, блядь. Юкула скинемся, слышь Юкула Скинемся, ромб Не-не, не надо, блять Да не, Максим, ты вот реально гнида, блядь. Юкое. Да, ну просто нормально надо купить. О, ебать, что? В прошлом вышли, это вообще депрессия. 5 мы вообще-то играем. Ладно, 4, а <голов As -1> <музыка> <музыка> не слышно, нихуя, блядь, <музыка> Иди нахуй бля